Приветствую вас на канале Истина Таро. Меня зовут Катерина. Сегодня я сделаю для вас приворот, возврат любимого человека и исполнение любого желания. Действует на 100%. Итак, дорогие мои, сядьте поудобнее. Спина должна быть прямая. Не запрокидывайте голову ни вверх, ни вниз. Расслабьте лицо, плечи. Живот. Расслабьте все свое тело. Начинайте дышать. Вдох. И вы, и вы чувствуете, как вы наполняетесь воздухом. Вы чувствуете, как воздух проникает сквозь ваши ноздри, наполняет шею, грудь, живот и выдыхайте будьте расслаблены спокойны и просто идите за моим голосом сосредоточьте свое внимание в области пупка в этом месте сконцентрирована вся наша сила и наша биологическая суть. Представьте, между пупком и позвоночником мысленно создайте золотой шар. И шар медленно прощается и вбирает в себя информацию о вашем теле. Увидьте, пожалуйста. А сейчас легко поднимайте в вашем воображении золотой шар или сферу, сердечной чакре и он продолжает вращаться и вбирать в себя всю информацию вашей духовности дальше шар двигается вверх и поднимается к вашей голове вращается в вашей голове и впитывает в себя информацию о вашем разуме увидьте пожалуйста эту золотую, красивую сферу. И сейчас в шаре сосредоточена основная информация о вас. И шар проходит через вашу коронную чакру в районе макушки. И получает информацию о вашей связи с космосом. И вот он выходит из головы внутри вашего тела связан с вами тонкой нитью, цветоводом. Какое-то время он еще висит у вас над головой, а затем стремительно, рывком, подобно молнии, шар уходит бесконечно высоко к солнцу. Но вы видите, что вас связывает яркая, горячая нить. И какое-то время вы еще наблюдаете за ним, за вашим шаром. И видите, как там, вращаясь вокруг Солнца, шар вбирает в себя всю живительную его энергию. И ваш шар начинает светиться все ярче и ярче. Увидьте. Рассмотрите очень внимательно соединены с этим пульсирующим шаром сферой и в нем вся ваша информация и сейчас он вращается вокруг солнца. Убирая энергию солнца мудрость солнца знания солнца. И вращаясь вокруг Солнца, он наполняется мощной космической энергией. И вы видите, как он все ярче и ярче. А теперь постепенно-постепенно шар становится таким же ярким, как Солнце. И сейчас коротким, мгновенным импульсом отправьте в ядро шара свое самое заветное желание – ваше истинное желание, которое вы очень-очень хотите. И сейчас шар содержит ваше послание. И продолжайте прощать шар вокруг Солнца. И пусть он кружится, вбирая всю новую-новую энергию мироздания. И сейчас цветящийся шар и ваше истинное желание, в нем наполняется энергией Солнца, наполняется энергией космоса и впитывает энергию мироздания. И теперь плавно и быстро шар начинает скользить по световоду назад, и он приближается к вам, и вот он уже в вашей голове, и начинает не растворяться, отдавая часть своей энергии. И теперь шар, шар опускается в середину сердечной чакры. И он продолжает растворяться, доставляя вам свою часть энергии в сердце. И шар постепенно опускается вниз, возвращается в область пупка, растворяется там окончательно. Отдавая накопленную энергию. Очень хорошо. Прекрасно. Давайте теперь снова повторим. Еще раз между пупком и позвоночником создаем еще один золотой шар. И этот шар, сфера, начинает наполняться информацией о вас. Затем она опять поднимается к сердечной чакре, берая информацию о вашей духовности. Затем поднимается голову, собирает информацию о вашем разуме. И вы видите, как он наполняется. Этот шар начинает еще больше пульсировать, светиться. И шар проходит через коронную чакру и выходит из тела и стремительным рывком, подобно молнии, шар уходит в бесконечность, высоко-высоко к Солнцу, и начинает вращаться вокруг Солнца, и помните, что вас связывает очень яркая нить. И вращаясь, шар убирает в себя энергию Солнца, Живительную энергию прощайте шар вокруг Солнца, еще увидьте, сделайте картинку ярче, четче и наполняйте эту сферу, этот шар мощной космической энергией, и шар становится таким же ярким, как солнце таким же пульсирующим, как солнце, наполненным, прощайте еще больше, быстрее. И пусть энергия наполняется и наполняет ваше желание истиной, красотой и энергией космического. И теперь мгновенным импульсом направляйте в ядро свое желание. И шар прод продолжает крутиться и вращаться вокруг Солнца. И пусть он кружится и вбирает в себя всю новую-новую энергию мировоздания. Шар и ваше желание в нем наполнились энергией Солнца и космоса теперь плавно и быстро начинает скользить к вам. И вот он уже в вашей голове. И начинает в ней растворяться, отдавая часть своей энергии. Теперь опустите его в сердечную чакру. И он продолжает растворяться, оставляя часть своей энергии. Могучей энергии. Затем шар возвращается в область пупка. И растворяется там, окончательно отдавая свой остаток накопленной энергии. И мы сделаем еще раз эту волшебную визуализацию. Еще раз создайте золотой шар в области между пупком и позвоночником. И он начинает наполняться информацией о вас. Затем поднимается шар к сердечной чакре, берет информацию. Затем поднимается вашу голову и там тоже берет всю информацию о вас. И сейчас в шаре сосредоточена основная информация о вас. Шар проходит через коронную чакру, через макушку, выходит из тела и опять стремительно, рывком. Подобно молнии, шар уходит бесконечно высоко, высоко к Солнцу и начинает вращаться вокруг Солнца, постепенно увеличиваясь и взбирая в себя живительную энергию Солнца. И шар вращается вокруг Солнца и наполняет его мощной космической энергией. И он становится таким же ярким, пульсирующим, огненным как солнце и теперь мгновенным импульсом отправьте в ядро шара свое желание самое самое заветное и шар продолжает еще вращаться вокруг солнца пусть он кружит убирает в себя всю новую новую энергию мировоздания шар и ваше желание они наполнились энергией Солнца, космоса, планеты, мироздания, чего-то высшего, божественного, сияющего. И вы как будто получили благословение небес, высших сил, и принимаете его, и понимаете, что вы все сделали для того, чтобы ваше желание сбылось. И теперь плавно и быстро шар начинает скользить назад и вот он уже в вашей голове и начинает не растворяться отдавая часть энергии и теперь опустите его в сердечную чакру и он продолжает растворяться и оставляя значительную часть своей энергии могущественной шар возвращается в область пупка и растворяется там окончательно отдавая всю энергию, остаток накопленной энергии, энергию бесконечной Вселенной, которая влилась в вас, и вы находитесь в полном уединении с ней. Она взяла вашу информацию и подарила вам энергию для ее воплощения. Теперь у вас есть все возможности для того, чтобы начинать путь к своей мечте. Очень хорошо. и Прекрасно. И сейчас мы возвращаемся. Здесь и сейчас. По мере того, как вы возвращаетесь и выходите с данной ситуации, во всем теле нарастает ощущение легкости и прохлады. И приятная бодрость во всем теле заряженной энергии и желанием двигаться вперед, к своей мечте, к новым целям, к новым задачам. И сейчас вы будете бодрым и отдохнувшим. Силы приливают к рукам и к ногам. Сознание становится ясным. И даже, возможно, хочется потянуться потянитесь и глубоко-глубоко вдохните и выдохните, улыбнитесь и поблагодарите себя за проделанную работу, будьте уверены, что все ваши желания сбудутся.